Привет! Я, возможно, найду твоего ответа. Не верите? Сейчас покажу. Ваш возраст, это значит сколько вам лет, умножить на 2, плюс 4, разделить 2, плюс 1, вычесть ваш возраст. Ответ Кажется я нашел вашего ответа Не верите? Сейчас покажу Я прав или нет? Если я прав, то подпишите на мой канал, пожалуйста. Мы еще раз встретимся.